Яргон номер 14. Это наш мужчина. Биофлоревит, предстательной железы. Каждый второй и третий мужчина ко мне обращается постоянно. Сначала стесняется говорить, я уже говорю, говорите как есть. У меня сестра медик, и я уже ко всему, что только не знаю, чего только не наслышана, с какими только болежками не обращаются, Я ко всему привыкла давно. Поэтому мужчины сразу начинают говорить так, как есть. Каждый второй, третий мужчина обращается с простатитом. Действительно, у многих это просто жизнь превращается в ад. Я вам хочу сказать, простатиты, молочницы и многие грибковые заболевания особенно, они уходят, понимаете, раз и навсегда. И мужчины, которые вообще жизнь превращается в ад, они просто... Масаются, они такие счастливые. Ну, правда, у кого-то результаты уже через неделю, у кого-то через две недели, у кого-то месяц, но самый такой большой, длинный да, процесс, я наблюдал это два с половиной месяца и ушел простатит. Так вот, запишите э, программу при простатите. И также при бесплодии. Мужская программа. Виаргон номер 1,21. двадцать один, виаргон номер пять печень. Это вообще всем нужно 5 печень. Вот Виаргон э, номер четырнадцать. И яргон номер 18, это сперматогенезия, я еще покажу вам этот яргон. И биофлоревит еще есть такой, пещеристое тело. Мужчины в восторге, не только мужчины, а женщины в восторге. Пещеристое тело – это биофлоревит, который чистит все, так сказать, прочищает, да, и он наполняется кровью больше, мужской орган. И очень мужчины рады, и женщины, что увеличивается, да, как бы они говорят, что увеличиваются размеры, увеличиваются. Я вам хочу обрадовать, что скоро выйдет еще у нас такой продукт, который увеличивает размеры мужского достоинства. Скажу так, хорошо. А вот и когда при простатитах пиаргономер 14 на ночь непосредственно на пол-литра воды 5 капелек накапали и делают спринцевание локально.